Это как вы могли, наверное, уже догадаться, это подготовка к стриму. У меня 1. Во, во первых будет. 1 июня будет стрим. Это по игр игре по то же самое GTA 4. И по Sleeping Dog по игрушку под названием Sleeping Dogs. У меня 1 июня будет стрим по GTA 4. в а а 13 июня у меня будет стрим по Sleeping Dogs, даже если не ничего не путаю. 1 июня будет стрим по GTA 4. Огромнейший, ниже Просто большущий стрим будет по GTA 4. 1 июня. Запомните 5 июня по Dogs. Угу. Да, ребята, именно это я и хотел вам сказать. Потому что, потому что, потому что, потому что. У меня подготовка идет. Так, я, во-первых, выбираю себе одежду нормальную такую. Пожалуйста, нормальный досик, не одежду, одежку. И во-вторых. Стрим. Да. Я вам очень сильно хочу сказать. У меня будет не только по слиппинг, только по GTA 4. У меня есть даже мне.. Если комп, конечно, меня не подведет, то у меня, возможно, будет стрим по GTA 5. Ха? Нет, а он 100% меня может подвести. Поэтому, собственно, стрим по GTA 4 и Sleeping Dogs будут, будут, будут, будут, ребятки. Эта подготовка идет полным ходом. И почему, интересно, я не выспаюсь? А, а вы, прикиньте, два стрима си Это так сложно, честно говоря. Я виско и ту. Ребят, почему я не выспаюсь? Странно. Почему? Потому что, ну, не знаю. Почему? Ну, наверное, потому что у меня, ну, бессонница. Хотя... Я завтра поеду на дачу. не завтра, завтра, субботу эту. У меня будет выходной, и если я ничего не путаю, рыбы. Воскр. Эту субботу и воскресенье я отдыхаю. Поэтому смотрите, короче, за моими новостями в телеграме. И ссылка на него будет прикреплена ниже, как всегда. Эх. Я, короче, оставлю свою ссылку на Телеграм в описании, и на свою группу в Телеграме тоже оставлю в описании. М -м да. А -а -а. Так, стоп, завтра шестой. Таня, да, многоуважаемая, я не приду, потому что я завтра иду с мамой еду на дачу. Я тут там первый раз в этом году по вообще не было меня еще. Ребята, ребята, ребята, ребята, да, сейчас. Мой канал, мой аккаунт называется ют.т. Подписывайтесь, пожалуйста, на ют.т. Будет на него Ссылочка будет в описании, конечно, на этот мой канал. Во-первых, канал в Телеграме, во-вторых, канал в на... Да, канал в Телеграме. Да, ребятки, я как бы отдыхаю, я как бы буду Буду 1 и 2 июня записывать стримы, ну, 1, нет, точнее, 1 и 10 июня будут записывать стримы. 1 июня у меня будет стрим по GTA 4. стрелялки. 10 июня у меня будет стрим по Sleeping Dog. И это пока что всё, да. Ну, реально, будет один стрим по Sleeping Dog выходить, выйдет, другой стрим по GTA, ну, я не знаю, ну, либо так, короче, либо так будет. Ну, не знаю, короче, ну, как мне кажется, будет, прикольнее будет, если, к примеру, Sleeping Dog выйдет, ну, немножко, ну, не тогда, когда GTA... Или наоборот, GTA выйдет раньше, чем Sleeping Dog, мне очень этого сильно хотелось бы, если бы Sleeping Dog вышел бы раньше... То, угу, реально. Стримы будут, да, будут, но, но, но, но, но, но, но, э, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Да нет, собственно. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, это постанова. Ну, фигры, его. А я не знаю, что это. 1 мая я не праздновал, честно говоря. Я сп... спал. Да, фиг знать его, ну... Но... Как мне кажется, вот... Нет. Скорее всего... Ребят, короче, у меня будет э, стрим, стримы, два стрима выйдет. И в начале июня, в начале лета и в середине лета тоже будет один стрим. Кстати, да, я забыл сказать, три стрима будет в июне. В июле, в июле будет немножко поменьше, а в августе будет вообще один стрим. Это весь август, середина, про середочка августа август гу будет да июнь июль август в июне будет будут стримы выходить в июле тоже будут стримы выходить а в августе ну будут так ну чуть-чуть ну мне кажется что вообще вам честно говоря до августа еще ну надо будет и мне дожить и вам дожить и до июня, июля тоже надо будет дожить, скорее всего, скоро. Ну, короче, будут, будут стримы, буду, обещаю, будут стримы, будут, я вам обещаю, реально. И вы не отключайтесь, дальше будет еще интереснее на моем канале только видео с играми. Пока-пока. Давайте, пакета.